Поэтому пока этой вакцины пока на этой вакцины не так пока этой вакцины пока на этой вакцины пока этой вакцины пока на этой, этой, этой, этой вакцины как только как только как только как только это станет возможно. Друзья, сегодня у нас 11 апреля 2021 год. Находимся мы около рынка выходного дня, который находится в городе Гулькевичи. Сегодня у нас воскресенье, и вот около рынка поставили вот такой автомобиль, вакцинация от COVID-19, написано. Как говорят, пытались, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только, как только... Интересно, какие стерильные тут условия. Значит, специалисты э, нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной э, возрастной зоне. И э, до таких, как я, вакцины пока не добрались. Пока этой вакцины, э, пока этой вакцины как, как только, э, как только, э, как только, э, как только, кто этот автомобиль сюда подогнал поставил прям вакцинация идет полным ходом друзья вот рынок наш мост переходной подскажите от кого автомобиль приехал Горошка, да, no! да послала? Да. Понятно. Привет. Привет. Ребята, ну а вы как к этому относитесь? Ну, чай пьет. Понятно. Никак. <смех> Просто надо вести здоровый образ жизни, и все. Ясно. Ну что ж, смотрим дальше, подписываемся на канал, ставим лайк. Всем удачного дня.